Обладатель третьего места Анастасия Гроссмана исполнит две песни «Белый вальс» на стихи Татьяны Зиборовой. Yeah. Приглашаю ты Oh, my gosh. Спасибо.